Криак, <репят> криак, на Рики. Всем привет, с вами Виктория Ма. и прошу починить свои волосы. Сегодня будет кое-что интересное, подробнее расскажу позже. Но а пока что я буду стать на Ладно вот. А там я все подробнее расскажу. Я кажется, уже вижу на но это не точно. Поэтому вот. Меня кто-то смотрят. Неважно, нормально. Да, это Настася. Вот. Сейчас обниму Настеньку. Вот. Настенька. Это очень странно. Вот же. И расскажу подробнее. Hello, it's me. Привет. Пошли. Не поворот. Смотрите, контакт. Да. Озеро. Тут все блестит. И люди убирают. Не важно. В общем, сегодня проходит. Я назову это фэшн-фестивалем, но это не точно. В музее украинского искусства. Вот. Ух ты, там будут швы, разные. А, да, ты не знаешь. но ну, ему, не важно. Вот, там. Культурный отдых. Ага. Там будут разные зоны. Фото зоны, я знаю, я ради этого в принципе задаю Вот. Отлично. И сейчас там будут всякие штуки интересные. Я надеюсь, там будет классно а насчет моего голоса. Перед тем, как у нас был капустник, я надеюсь, влог уже выйдет к тому моменту, когда я выложу это видео про капустник. Там было очень круто интересно. Но я там окончательно сорвала свой заболевший голос. И сегодня я уже хоть как-то разговариваю. А до этого вообще говорить не могла. И я хотела выложить видео, но с таким голосом, по-моему, вообще не круто выкладывать видео. Поэтому, сорян. Вот. Я жду фотозону. Вот, мы сейчас пойдем вот сюда. В некрасивых фотографий. Вот сюда. Вот да. Знаете, я помню, помните, кусок, когда я говорила еще в, во Львове, то, что когда мы были на фестивале кратого пива, что было бы классно, если бы такое было в Днепре. Боги услышали мои прошения, и теперь такое только круче есть у нас. Я надеюсь, такое будет почаще. Да? Всем привет! И сегодня я очень надеюсь, что будет интересный день. Сегодня у меня два собеседования на работу. А потом, как я поняла, то в центре должно быть что-то типа танцевального фестиваля или что-то танцевальное интересное. И я надеюсь, что будет классно. Я встречусь с Алиной. Но если это не окажется интересно, тогда мы просто пойдем в какое-нибудь уютное кафе, посидим и пообщаемся. Я вас беру с собой, так что погнали! Алина, скажи, пребывай. Потому что по-другому я не могу. Ну, нет, мы еще можем вот так идти, в принципе. Но, по-моему, это не очень круто. Вот. ну будет, будет пока вот так. Вот. А ты микрофон не снимаешь? Не уверена, но это не важно. Вот, я была на двух собеседованиях. У меня разрешается телефон, поэтому мы сейчас пойдем в кофейню. Будем там... Будем там пить кофе, а потом, может, пойдем на фестиваль или что это вот такое, вот очень непонятно. Экспо номер 59. И их куратор Коприна Валерия. Что Что происходит? В общем, вы вот это вот посмотрели, это такой ужас какой-то. Я буду делать вот так вот, потому что Алины не видно. Потому что метр пятьдесят — это мало. Метр пятьдесят — это много, ой, восемьдесят. Вот тут и шпала. В общем, там вообще какая-то еще не было. Можем, в принципе, под каждую мелодию станцевать, причем получше, там вообще что-то непонятное. Вот, поэтому будем просто гулять. Встретили еще кучу знакомых, два одноклассника, ну, не суть. Вот. Но мне понравилось в кофейне, там было хорошо. Кря -кря -кря. Так что будем брать. В общем, как-то так прошел этот день. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И увидимся совсем скоро. Пока.